Начинается вторая карта. Карта Даст 2. Пик коллектива Вольтрон. Напомню, первая карта завершилась со счетом 16-1 победой коллектива Гуси. Их пик. Карта Мираж осталась за ними абсолютно без шансов для команды Вольтрон. Снова Гуси. Вываливают в виде гусей Я напоминаю вам, что я специально умышленно не меняю э, расположение команд в лайфбарах Потому что оно может поменяться после ножевого раунда И придется менять еще раз а Снова гуси выигрывают ножики Сегодня им прям вот явно везет Ну, я бы, конечно, сказал стей А гуси, кстати, и сказали стей ну, в общем-то, все правильно Поэтому я быстренько э, сейчас сворачиваю КС-очку Возможной фрезы, не переживайте э, Я быстренько меняю местами команды Вольтроновцы у нас вот здесь А гуси у нас э, вот тут И теперь все правильно Ох ты, ничего себе! Патисонище! Разваливает кабинет своего соперника Имея в руках целые береты Читер! Читер, почему, спросите вы, я вам скажу Потому что все играют с одним пистолетом, а он с двумя Минус от Никса И Бартимеус разменивает, убивая э, Спиди, ситуация 2 в 1 И последним остается Не самый на самом-то деле слабенький игрок В коллективе Гуси Вот это меткость Черт возьми Попадание бешеное просто в черепушку оппонента остается 16 хп у Смита и сложно Сложно, потому что потеряна бомба на рекламе, но нужно выбрать кого-то одного Я бы лично выбирал соперника на зигзаге, потому что ну, он банально ближе и забрать его было бы банально проще Теперь минута до конца раунда и нужно обязательно, конечно же, э, думать Думать о том, как будет... плохо все будет и вот к вам, обращаясь, Саша Рахмистрова, надеюсь, правильно прочитал. Это не везение, это подготовка. Подготовкой ли можно сейчас назвать перестрелку уровня, которую сейчас мы все с вами видели в плане перестрелку на длине? Навряд ли. Навряд ли это подготовка, потому что тактически гуси сейчас определенно проиграли... Карту, господи, простите. Конечно же, проиграли пистолетный раунд. Просто не было никакой тактики. Тактики галактики. Вольтроновцы ничего особо даже сейчас не делали и выиграли. Ладно, справедливости ради стоит заметить, конечно, что это уже не мираж. И Вольтрон наверняка, если и готовили какую-то карту, то готовили ДАС-2. Не зря они ее пикнули. Но вообще все это лирика и не обращайте на это внимание. На самом деле это не важно. Важно лишь одно, кстати, братка Йоу. Приветствую, приветствую, товарищ. Составы, не знаю, стоит ли напоминать, в общем-то они с первой карты не изменились, но давайте на всякий случай накину вам еще немножко исторической справки. Команду Вольтрон представляют Соспишен, Патисон, Бартимеус, Еврисов и Смит, ну а команду Гуси, Социопат, Мицуба, Никс, Сахар и Спиди. И, как вы видите, первый пистолетный раунд на карте Dust 2 гусями оказался проигран. Хотя ребята выиграли ножи и сами решили начать в атаке. В принципе, я согласен, что это, конечно, правильное решение. Атака здесь сильнее. И если уж и начинать где-то, то только в атаке. Но не так, как сейчас делают гуси. Ну, типа говорить, да, да, да. За подготовку мы не устанем напоминать, что ребята готовились. И именно поэтому принимают решение пушить в дым. Хотя ладно, опять-таки, будем реалистами. Кто из вас не пушил никогда в дым? Да все этой фигней занимаются. Все знают, что это приведет к гибели с вероятностью 99,9%, но все равно все бегут пушить в смоке. Всегда. В любом матче. Вот просто, опять же, верьте мне, я вас не обманываю Большинство игроков как раз-таки для, для этого дымы и откидывает Они думают, что если они пушать в дым будут, им как-то повезет Ну, такой себе, честно сказать, дымок Дымок, видно, перекочевавший из Counter-Strike 1.6 Но в CSGO есть гораздо более быстрый дым Для того, чтобы занимать позиции на точке B чуть-чуть побыстрее ну, Гуси в очередной раз с пистолетами, экономики по-прежнему нет, да и откуда бы ей, собственно говоря, взяться, но социопат в этот раз хоть что-то приятное сделал для своей команды, в частности, сделал минус. А его тиммейты тем временем пытаются штурмом взять позиции на зигзаге и выкуривают одного-единственного соспишина, который, ну, понятно, ну, ну понятно, понятно все как бы как бы понятно все <смех> <смех> и легкий легкий я бы даже сказал легчайший раунд для коллектива вольтрон 3-0. что ж а вот теперь Посмотрим на то, как качественно гуси играют при полноценном девайсном раунде Потому что теперь уже и у врагов есть снайперская винтовка И два АУГа есть Да, к сожалению, конечно, есть два МП-9 Но, как говорится, в семье не без греха Не в плане, что типа игроки, которые взяли эти девайсы, плохие, как игроки Нет, совсем нет Просто девайсы... Ну... Я не знаю, ладно Что можно в этой ситуации сказать? Два человека вышли, отдались под один всего-навсего аук И все И на этом история заканчивается Бомба, бомба в респауне И не просто так она в респауне Спиди бежит, не чекнет, нет, чекну Чекнул почти, но ну, как-то все равно получилось это все вяленько. А пока Сахар стоит в дымах, мимо него его соперник прошел на точку Б. Забавно, что железная информация есть о том, что Сахар где-то под точкой Б. Потому что он был в т И он не выходил никуда, да? Очевидно. Очевидно, что он находится где-то здесь. Попадает в голову Барзимеуса. Ну, надо забирать еще троих, а это, конечно, будет сделать очень непросто. Все соперники в точке И минус от Смита 4-0 Теперь, я так понимаю Будет однокалиточная история Но только на карте Dust 2 То есть сначала в одну калитку Было сыграно Что было сыграно? Карта Мираж А теперь в одну калитку, видимо, Dust пролетит Ну посмотрим Если это так, то мы еще и оверпас тогда с вами посмотрим А если нет, то нет но денег снова у команды Гуси нет. Я бы, конечно, здесь порекомендовал, наверное, запушить Мидл, но... Нет, кстати, смотрите-ка... Мидл пытаются запушить частично. Смаков, смотрите, сколько было раскидано, и хочу обратить, конечно же, внимание... Ну, что это очень забавно. Забавно, но стратегия у Гусей сработала. Заметьте, этот прессинг меда все-таки принес, возможно, победу в раунде Последним остался у нас Паттисон И и шансов у Паттисона практически нет Там есть АВП, который сейчас Паттисона в любом случае убьет при выходе с катериспауна Ну, даже нет Даже, да, АВП дело не доходит 4-1 С почином гусей они очнулись на чужой карте немножко раньше, чем вольтроновцы сделали это на мираже мне до сих пор Мираж из головы не вылезает. Ну, блин. Ну, 16-1. Ну, камон. На предыдущем шоу-матче щита, были куда интереснее. Ну, дымы. Ну, просто бросать дымы. Просто добавь воды, как говорится, и просто бросай дымы, и все будет хорошо. Ну, типа, не будет такого неприятного попадания в голову. Сахар. Добирается Аспишина, ну тут рассыпались вальтроновцы вообще абсолютно на ровном месте. Только сейф ожидает э, Смита и Бартимеуса. По-моему, просто других вариантов быть не может, иначе потери девайсов и вообще full эко. В следующем раунде. Конечно, бомба установлена на точке А. Ну а где же ей еще быть установленной? И кто-нибудь наверняка из любопытства сейчас додумается чекнуть позицию на точке Б. А там у нас, между прочим, Бартимеус сидит и ждет. Ну вот не заметил, естественно, пропрыгивающего соперника. Снова, естественно, его не заметил. А вот теперь уже заметил. Ну, в пяточку-то ему выстрели пульку-то. Чего бы нет. <свят> Какой осторожный Бартимеус Не палец до последнего. Выстрел, ну, естественно, без попадания. Но социопат своей снайперской винтовкой решил не рисковать и не пошел на точку Б выбивать оппонента. Что ж, 4-2 с двумя засейвленными девайсами. И, естественно, у остальных игроков денег будет не так уж и густо. Да, какие-то дропы раздадут засейвившиеся парни. То есть и у Бортиумеуса, и у Смита деньги-то были. Поэтому, конечно, они сделают определенно. Какой-то бай И они, в общем-то, его сделали P90 MP9 были докуплены И даже на м хватило Вот это вообще поворотще. Причем прям поворотище Но Патисон имеет хорошую достаточно позицию Для реализации такого девайса, как э, MP9 Подсадка в точку у нас, очень интересно Бартимеуса подсадили Выстрел и, к сожалению Без убийств а без убийств играть для снайпера это всегда, естественно, очень и очень печально. Никс. Кстати, сейчас занимает очень интересную, я бы даже сказал, острую позицию. Вроде бы как бы и рядом со снайпером. но ну, вроде, естественно, и погибает от рук этого самого снайпера. Потому что звенья, которые играют на длине, ну, попросту даже не хотели что-то придумывать. Братимеус догорает до 20 хелспоинтов и чудным образом переживает взрыв хаешки, которая вот прям рядом с ним а, произошла. И неожиданно мы видим с вами что... Что у нас в респауне до сих пор еще сидит социопат <laughs> Это просто сверхнеожиданность, дорогие друзья Ну, один на один с Еврисовым Социопат здесь все-таки выигрывает 4-3 Такой мини-своего рода камбэк От э, команды Гуси Не будем, конечно, опять-таки забывать Что и здесь, и на второй карте Благодаря выигранным э, ножевым раундам Гуси начинают в сильной стороне Ну, снова социопат, да, снова у нас... Не кидаются смоки, и социопат видит сумасшедшую аркаду в мидл. Глаза разбегаются. Да попадишь ты, елки-палки, хоть в кого-нибудь-то. Ну это же прям просто уныние, боже мой. Четыре выстрела, один труп в исполнении снайпера команды Гуси. Я, естественно, понимаю и ни в коем случае не осуждаю игрока атаки за то, что он не убивал. но растерялся. Не ожидал увидеть так много энеми, не знал вообще в кого целиться. Но, тем не менее, вот сейчас гибель Митсубы и просто 2 в 2 2 в 2 это уже нет такой вот прям явной уверенности в победе Здесь еще и перестрелки какие-то навязываются Но Сахар э, немножко разряжает обстановку И Саспишин просто уходит на сейф автомат Калашникова Нет, передумал А может я еще, говорит, кого-нибудь зацеплю Что ж 4-4 Боже мой ну, ошибок в этом раунде на самом деле была сделана масса, что с одной стороны, что с другой, справедливости ради и вольтроновцы тоже не смогли этот раунд отыграть идеально, но они его и отыграли, я считаю, на максимум того, что можно было сделать, еще лучший вариант это только выиграть раунд, естественно. Ну здесь было выбита огромная куча девайсов Это достаточно ощутимый все равно удар в перспективе по экономике Как минимум экономика закончится на раунд раньше А это, извините меня, немаловажный аспект игры Counter-Strike Ну и тут интересный молотов ха очень, очень интересный молотов. Я не знаю, кто на нем мог бы сгореть. Наверное, только слепой человек, у которого отказали ноги в момент, когда он шел мимо этого молотова. Ну, потому что... Ладно, но это какой-то просто космос. не могу, блин. Что это был за молотов? Я просто выбросил 600 баксов. Просто так. Просто вот посчитал, что они были лишними У нас открывашка на мидл Но без смоков на самом деле занимать мидл Это решение максимально прям э, Противоречащее здравому смыслу Тем не менее не, Тем не менее господи Тем не менее от этого становится этот матч Вспоминаем молотов и улыбаемся Смит забирает Никса И 3 в 2, дорогие друзья С перевесом на стороне команды Гуси. Перевес, разумеется, численный и перевес, разумеется, не такой уж прям ярко выраженный. Замечает сахар оппонента, но тут а, стреляться со снайпером это всегда не очень трезвая затея, конечно же. И странно, почему сейчас... Э, э, как бы так правильно сказать? Почему сейчас принято решение все-таки разыграть точку А, знаешь, что там снайпер? Почему? Ничего себе, социопат! Уволил! Уволил сразу двоих 5-4 Команда гуси вырывается вперед Вот вам и неудачное начало второй карты Четыре раунда проиграли А теперь уже 5 забрали И интересно, что же будет во второй половине Социопат снова Савиком На этот раз выстрел и без красивых Смешных фрагов Но есть информация, в общем-то, глазами социопата О том, что четыре игрока обороны Находятся на точке А Потому что второго пробегающего на Б Он не видел Но это не остановило команду Гуси От выхода на точку А И, и три дыма в просвет Три <связывая> дыма в просвет Карл Ой-ой-ой-ой-ой, э Никс Почти 16 хп оставил Соспишин уже Ой-ой-ой, какая хаешечка Это был не Соспишин, лол Это был Смит и все-таки Никс его добивает. И в остается последним со ста хелспоинтами. И здесь на халяву удается подобрать автомат Калашникова. Ну один в два. По идее АВП... По идее АВП. Не обращайте внимания, АВП как бы где-то там дежурила в точке и пыталась поставить бомбу. Но АВП через всю длину, скорее всего, раунд заканчивало... С вероятностью в процентов в 90. Точно таким же результатом, как он и закончился. 6-4. Гуси начинают наращивать, так скажем, перевес. Но сложно предположить, как этот перевес реализовать. Патисон, хорошая, кстати говоря, сейчас флешка была накинута. он, Ох ты! Вот это он! Он остановил аркаду от соперников, но, к сожалению. Для самого же Патисона он спровоцировал выход сразу двух игроков вместо одного. Ну и два дежурных у нас на карте есть. Вот он, дежурный номер один, и вот он. Простите. И вот он, дежурный номер два. Сидят, соответственно, по своим позициям социопат и Сахар. И просто ждут ошибочных действий. Кстати, вот как сейчас... Сахар не увидел оппонента, либо увидел, но дал только по нему информацию. Я что-то не понял этого момента. Ну да ладно. Э -э, Бартимеус. Ну я думаю, дал информацию о том, что на точку Б кто-то смещался. По идее, он должен был слышать бегущего оппонента. Ну, дымы, естественно, это уже максимальная информация. Игроки обороны начинают перетяжку под ретейк. Правда, 5 в 3. Слушат окно, врывается в щепки. Ну, конечно, это опять-таки очередное самоубийство. Вд врываться в дымы, это, как я всегда говорю, и вот только сегодня говорил, это самоубийство, да. Но все так делают. Все надеются, что если кого-то убьют в дыму, то это не я. 7-4. Гусев вспомнили, видимо, Мираж. Начали проигрывать 4-0 и сказали такие. А давайте, ребята, вспомним, как на Мираже нам было весело. И после этого Вольтрон не берут ни одного раунда. Четыре игрока стоят на точке Б. И что самое интересное, опять социопат не дает информацию о том, что на точке Б всего один игрок. Ну, АВП стоит мидл для чего? Не для сбора ли информации? Ну, что парадоксально, опять же... Просто стрельбой, на самом деле Без особо там каких-то раскидок Или что-то еще такого Ух ты, скаут э, Скаут разваливает Черт возьми, социопат Очень поздно пришел на эту позицию И остался, кстати, один на один с Еврисовым Вот, кстати, увидел Увидел, но здесь надо просто доставать АВП и заканчивать раунд А, а бомба лежит А, бомба лежит Но тогда надо брать калаш и просто спускаться и разваливать все остальное это ошибка. <смех> <смех> да ты чего, нахрен? Вы видели это? Вы видели... Нет, вы видели это? Я просто ливнул бы после такого. Если бы меня вот так нахрен просто положили, я бы ливнул. Привет из Стамбула, ничего себе. Даже из Турции прилетают приветы Вот это серьезно Привет, привет Большое спасибо Как там у вас? Поживаете, господа Ну, готовность разыграть точку Б Будем смотреть за Еврисовым Он у нас будет играть в прием этой самой точки Куча флешечек А, кстати, Анон-01Б тоже приветствую и под флешечку еврисов Ну, можно было сыграть Определенно профитнее Вот Саспишен, например, сыграл Куда более Правильно, нежели его тиммейт Но, во всяком случае, 3 в 3, бомба устанавливается Здесь, конечно, рано говорить еще а, О какой-то победе дефьюзки ты имеются, девайсы вроде бы Какие-никакие тоже есть Социопат, минус со снайперской винтовки Попытка снова ворваться в дымы На этот раз от Патисона, ну и тут Уже не хочу говорить, что он Патисон Потому что сейчас было сыграно Прям как Патисон Ну, собственно, 9-4 Винстрик в 9 матчпоинтов это уже на самом деле очень серьезно. Я понимаю, что вольтроновцы могут иметь очень э, сильную атаку э, в рамках данной карты. Но действительно ли это так? Вот сейчас, вот, ну где информация о том, что на точку Б пробежал всего один? Почему в банке-то у нас до сих пор еще хоть кто-то находится? После такой информации от э, социопата... Вся команда должна уже телепортироваться на точку Б, у вас там один оппонент. Вот он, этот самый один оппонент, он там сидит и потеет в надежде на то, что к нему никто не выйдет. Но он такой будет просто сидеть, ребят, пожалуйста, не заходите на Б, я здесь один, мои тиммейты меня кинули здесь, я не могу защитить точку в одного. Ну, вылетает дым, не чекнут, естественно, угол. Заканчиваются патроны. Как жаль, что в МП-9 они не бесконечные. Подумал перед смертью э -э Еврисов. Снова перевес за атакой. И снова точка Б достаточно слабой, оказывается, у коллектива Вольтрон. Но бомбу при этом нужно как-то носить все-таки чуть-чуть поактивнее. Пытается отвлекать на себя внимание игрок с никнеймом Социопат, играя на мидле. И, кстати, забрал Бартимеус. Он не просто пытался отвлекать А еще и даже фраги умудряется делать Митсуба добирает Соспишина, и это 10-4, дорогие друзья Красивый стрим, Брос, спасибо большое Я вот не знаю, как правильно читается Ходжакбар Надеюсь, правильно прочел Ну, в общем, спасибо тебе большое за Приятные слова Касаемые моего стрима Респект огромный, огромный ну все, ну все, это просто уже психанули называется 500 тысяч скорострелок куплено Кстати, такие раунды когда-то в свое время разыгрывал И я со своей командой, когда играл, мы брали в последнем раунде э, первой половины играя в атаке кучу скорострелок И просто казняли всех своих соперников Потом тут же покупали калаши и уходили Спокойно доигрывать и допивать всех оставшихся в общем, стратегия работает. Просто Акбар, бро. А, хорошо, буду знать, спасибо большое. Акбар, очень приятно. В спину пытается ворваться сейчас один из игроков обороны. Мицуба его прогоняет. Да, в общем-то, здесь Спиди и сам достаточно э, сильно умудрился напугать оппонента. Социопат пришел, добил. Ну, то есть, как бы... Ноузумы в этот раз не залетают. Но тут... Ну, он просто сегодня слишком крутой. Но ну, слишком. но ну, не бывают настолько крутые перцы на карте Даст-2. Сглазил. Сглазил. Три промаха от социопата, вы понимаете? Три промаха. То он ноузумы раздает, то три раза промахивается. Ну, все. Есть информация, что последний игрок на точке А. И надо теперь просто выходить и делать точку Б. Как бы и не париться. А, Бартимеус. Не услышал, судя по всему, перетяжку на точку Б. И это очень плохо. Но ну, вот, Молотов-то уж точно услышал. Даже повернулся. Ну, хоть кто-то, очевидно, будет тек... текать чешку, хотел сказать. <laughs> Чекать тешку, конечно же. Да, и тут такой просто на шифте Бартимеус идет из тшки счастливый, довольный, сейчас, говорит, затащу. 11-4, итоговый счет первой половины, конечно, максимально провальный для команды Вольтрон, увы и ах, к несчастью, я должен признать факт того, что половина оказывается провальной за слабую, простите... Ну, нет, простите, все правильно За слабую сторону, конечно же, было получено поражение Но у нас снова какой-то рожби, да И уже, в принципе, принимать так кто будет? Митсуба? Ну, Мицуба пропускает, все Игра от ретейка, не верю, что с юспами удастся выбить Не верю Зря сейчас гуси играют вот в подобную игру, на самом деле очень и очень зря. За это можно получить обжигание э, пятой точки. Потом, когда соперники будут делать камбэк жесткий лютый, можно просто не потянуть конкуренцию, так скажем. Но 4 в 2, конечно, ни о каких выбиваниях речи идти не может. И что это? сейф? Сейф в пистолетном раунде. Это то... Что я не видел никогда, наверное, за время, что комментирую Counter-Strike Сейвить пистолетки, как бы, что? Арморы первые, ну, типа, ладно, понятно, окей, но... Но это все равно очень странно Конечно, можно, никто не запрещает сейвиться Я видел... Самое, кстати, забавное Я не видел сейвов в пистолетном раунде Но я видел сейвы в пятнадцатом раунде То есть перед сменой сторон люди умудрялись уходить на сейв Для чего, только непонятно Вот, кстати, вы сейчас видели более быстрый дым от социопата И снова, короче, гуси делают какую-то, простите меня, шляпу ну что это? Ну 5Б, серьезно? А что не, не 8Б? Ну, взяли бы еще и... еще кого-нибудь, пусть они бы вместе с вами на Б посидели Стакнуться где-нибудь это, конечно, хорошо, но после пистолетного раунда на точке Б от вольтроновцев Нелогично ждать их в следующем раунде снова на этой же точке Стак на точке Б смотрелся... на точке А, простите, смотрелся бы куда более рациональнее ну, ладно, это мое мнение, конечно, я его не навязываю никому Но я, по крайней мере, вижу это следующим образом А вообще, я бы, конечно, провел форс форс-бай и просто запушил бы банку Ну, это было О, бы, на мой взгляд, более, конечно, читаемо с точки зрения команды Вольтрон Но правильнее с точки, действ... с точки зрения на действия команды Гуси Они просто сейвятся Oh God. При том, что теперь сейвить нечего абсолютно Но, в принципе, почему? Ну, я бы, блин, просто пошел попробовать пострелять Потому что так хотя бы была бы какая-то вероятность, что ты э, какой-то девайс выпьешь. Ну, вот, например, включим вот кто? Спиди у спиди нет ни армора, вообще ничего. Зачем он ушел сейвиться? Что он сейвил? USP, с которого он снял глушитель? Кстати, это единственный игрок из команды Гуси, не являющийся украинцем. Да, насколько я понимаю, он поляк. Ну, во всяком случае, флаг Польши у него э, в профиле. Ну теперь уже при полных девайсах у команды Гуси стандартная расстановка по карте. Двое А, двое Б и один мидл. Ну да, Никс, конечно, ошибается сейчас. Вот Самое страшное, что сейчас могут начать делать игроки э -э обороны, это пытаться поджать. За свои поджимы можно платить очень высокую цену, которую, видимо, осознают игроки обороны чуть позже. Ну, по таймингам, конечно, Митсуба молодец. Абсолютно молодец. У вас уже лежит дым на просвете. И самое время достать дым самому. Я не верю в ретейк. При всем уважении к команде гусей. Не верю, что они что-то здесь выбьют. <с thorny> ну и да. И это просто сейф. И это просто сейв. Боже мой. Ладно. Забавно просто. Просто забавно. Я никогда не видел, чтобы люди так часто на сейф уходили. Это насколько надо бояться войны, чтобы соглашаться на отдачу раунда, когда ты, блин, один с дефьюз-китами, 100 хп, куча гранат, флешка, дымовая граната, хаешка, и ты уходишь на сейв. Ну, вышел бы хотя бы просто попикаться, блин, на 2 секунды. Сделал минус, пошел ретейкать, не сделал минус, ушел сейвиться. Ну, типа, это же просто утопия. Это приведет к поражению. Это нужно понимать вовремя. Потому что потом, когда уже все пойдет по накатанной... Это оборона. У обороны всегда плохо с деньгами. сейвами ты денег не заработаешь, как бы. А там уже, между прочим, АВП. Там калаши, там миллиарды гранат. И там плюс мораль сейчас пойдет. Вот что самое важное в данной ситуации. Это то, что команда Вольтрон... Сейчас получат такой дикий буст по морали, потому что они будут камбэчить. Ну, ХАЕшка абсолютно такая себе, социопат. Ну, минус Патисон, Я не знаю, опять вот Патисон Любитель зайти в дым и там умереть. Зачем он постоянно из раза в раз делает одно и то же? Это же странно, по меньшей мере. Социопат снова. Ну, видимо, если социопат хоть как-то пытается запотеть в раунде, тогда победа достается гусям. Потому что, ну, его статистика на данный момент 25 на 6. Ну, это говорит о многом. Ой, ну, Митсуба с Никсом просто дрим-тим. Постоянно так точку А красиво держит. Сгорает. Сгорает в Смит! По сути, вот хочу обратить внимание, дорогие друзья, сейчас социопат. Флешкой убил своего соперника, но сделал это настолько технично, он кинул флешку, его соперник ослеп от нее и сгорел в молотове, в который он случайно наступил, пока был слепой. Ирония судьбы, дорогие друзья, это просто гениальнейший килл. Сверхмедленный дым И тем не менее, все-таки занятие Опять-таки дефолтных позиций Опа, че, здравствуйте Но социопат зря играет в такую агрессию Его команда может снова не выиграть Видите, вот что происходит Никс э, На Дасте постоянно куда-то выходит аркадить И постоянно умирает в этих аркадах Просто один логичный вопрос Зачем он постоянно аркадит что-то Ну и точку А ему, наверное, все-таки Я бы отдал держать ему точку Б Ну, Потому что на а он постоянно проигрывает и типа на Б тоже так себе играет Ну, вернее, в аркадах тоже не преуспевает Митсуба тоже вообще на точке А Просто, простите, меня как мешок стоит Не помогает вообще Ничего не помогает ему выиграть а, Ну и Спиди что делает? Ну, правильно. правильно Правильно, просто уходит на сейф. Очень на самом деле забавно Обороняются гуси Вот ну очень смешно, просто, просто очень смешно Мне больше всего а, вкатывает прям парочка Мицуба и Никс, которые постоянно стоят на А, постоянно раздают а, гранаты направо и налево и в момент раскидок умирают Ну просто что за несчастливые люди, с которые вот, не могут поймать нормальный тайминг для, для броска гранаты ну что мицуба тогда? Достал дым, получил по голове. Теперь он достал молотов, получил по голове. Самый несчастливый человек в Counter-Strike это Митсуба, однозначно. Никс просто вообще звезда невезения. Пушит мидл два раза, умирает. Сидит на точке А два раза, умирает. Ну, прям плохо. Прям плохо идет вторая половина у команды Гуси. Оборона прям совсем... Ну, не сказать, конечно, что невменяемая Но оборона, которую надо стараться улучшать Она слишком далека от того, чтобы хоть как-то даже на вскидку Называться более-менее терпимой Это оборона, с которой обычно не выигрываются матчи Паттисон! Отдается под социопата, но, правда, наносит ему очень много демейджа 94 хп снимает с него и флешечка на мидл сейчас, в общем-то, на длину, простите меня, на лонг, да? Которая должна была. Ой-ой-ой, Никс. Наконец-то. Он вышел за пушить и вышел в дым, и не умер. Ха-е, Мицуба. Ура! И мицуба в этот раз на точке А. Нормально сыграл, еще и прострел. По... Боже мой! Мицуба! Ну, да. Завершение раунда, к сожалению, не самое, конечно, качественное от Митсубы. Но справедливости ради, сделал он сейчас то, что очень долго не получалось сделать. Это нормально оборонять точку. Смит. Бомба поставлена под зигзаг. И у меня, опять же, черт возьми, вопрос. Почему Смит поставил? А, а она не под зигзаг стояла. Тогда вообще, почему он уходил под зигзаг? Лол. Ну, просто я объясню. Может быть, вы не понимаете, но я объясню. Вот тут стоит бомба Игрок атаки уходит в шорт Стоит, чекает с шорта Соперник сидит, просто вот так вот дефает Ну, вот так вот просто сидит и дефает И все И ты со своим АВП Во-первых, если даже прострелишь, то все равно не убьешь А во-вторых... Даже если, и поп... ну, то есть это еще если попадешь, да, можно ведь и не попасть. Не стоит это забывать, дорогие друзья. Ну и теперь коллектив Вольтрон нуждается в паузе, потому что с деньгами все очень плохо. И со счетом тоже все не очень гладко. Гуси на чужом пике с борьбой, конечно, но пока что выигрывают. И, в общем-то, если тенденция будет сохраняться, то вольтроновцы проиграют, так и не успев взять 16-й. Потому что на каждые два раунда, взятые вольтроновцами, гуси берут один. И, соответственно, при счете 10 у вольтрон мы увидим 14 у гусей. 12 у вольтрон, 15 у гусей. И 14 у вольтрон, 16 у гусей. Да? То есть обычная математика за первый класс. Хотя, наверное, нет. Может, и не за первый. Но это не важно. Важно то, что тенденцию нужно ломать. Нельзя ее пытаться сохранять. В команде Вольтрон, я имею в виду, она губительна для них. Но это выход на Б. Э, возможно, чуть более поздний, чем кажется. Или чем хочется. Но Митсуба неожиданно решает сменить позицию с точки А на поджим банке. И делает там минус. А Батисон, простите, заблудился. Почему он в соло действовал на меду Без гранат, без всего Ну, социопат Кстати, социопат психанул в очередной раз Взял авик Социопат и авик, вы помните Связка очень опасная слишком опасная для того, чтобы ее терпеть И в это же время на точку А Открывается со спишем Попаданием в голову спиди, ну и все И тут у нас еврисов на отрезе То есть раунд-то на самом деле Куда более интересный, чем кажется Да, Никс Ничего не чекает Ну, Митсуба попадает в голову соперника Почему там фармган, не понимаю Короче, ладно, просто три минуса от Еврисова Это забейте Это просто забейте Человек прыгает в мид Не чекает ничего, это я касаемо Никса Дальше По инфе мы просто идем И все разваливаемся об, об одного человека Ладно Забавные опять, забавные моменты Я же говорю, у гусей оборона какая-то странная Точку Б прошляпили, идем ее ретейкать По одному, отдаемся под одного человека Теперь вообще Б не смотрим Ну ладно, сейчас пистолеты, окей, понимаю Но не понимаю, почему Во втором раунде первой Простите, во втором раунде второй половины Мы решили стакнуться на Б А теперь мы решили не стакаться нигде вообще Идея-то для стака хорошая Но где вы еще будете Свои пистолеты реализовывать Ну сделали два фрага, а толку-то от них Бомба встает на Б Спиди у нас последний остался. Ну и что? Сейв? Ну не могу не патролить, Простите, это просто, блин, кошмар, жуткий кошмар. Постоянно ходите и сейвиться. Это вообще лучше даже не играть, на самом деле. Лучше не играть в CS, если ты каждый раз сходишь на сейв. Ну, Спиди, собственно, сейвится. Просто вот, чтобы вы понимали, да? Сейвит Юспа флешку свою. Ну, флешку сейвить надо обязательно. Как бы 200 долларов это все-таки 200 долларов. Засейвился, блин. Ой, кошмар, ой, кошмар Явно гусям нужно тренировать Карту das 2 в частности, оборону Оборона просто нулячая Вот, атака улетная Вот атака крутая у ребят Круто бегают по карте Понимают, какие позиции, где Кто сейчас может занимать Но все хорошо, ровно до момента Пока начинается оборона Все в обороне, парни взяли, достали шлюпки И поплыли Кстати, Бартимеус Лишился сейчас Охренеть, сколько хп, целых 77 И Смит еще потерял 20 -ку. Ну в этот раз пытаются состорожничать Парни из Вальтрона Это, кстати, не ошибка на самом деле А вот позиция у Митсубы Вот на что он сейчас надеется? Что никто яму занимать не будет? Как он будет человека в яме убивать сейчас, скажите мне Я хочу на это посмотреть Ну... Ладно, а почему не еще дальше, почему не из-за текстуры Интересный очень Молотов Еврисов Непонятнейшая ситуация, но как-то Еврисов смог все-таки справиться С соперником 4 в 1, Паттисон неожиданно один остался Лол, ну видите, опять два раунда отдают игроки атаки на, вернее берут игроки атаки и сейчас гуси забирают 14 -й. короче какая-то головокружительная история в которой непонятно кто станет победителем да ну вот сахар позиция это конечно хорошая у сахара и патисон в теории может э -э вот вот и все Я просто не могу. Будет настолько эпик фейл, если они сейчас проиграют этот раунд. Я, я просто умру тогда. Ну, смотрим, давайте за Паттисоном. Один в три. Был один в четыре. Нет. Нет. К сожалению, нет, но почти убил Митсубу. Оставил ему всего-навсего 2 хп. Вот убивал бы мицубу наверняка открывался бы не так э, резко и более осмысленно, я имею в виду, на перестрелку с щепками. И, возможно, даже человека, вышедшего из щепок, забирал бы. Это Никс был, если я не ошибаюсь. Но вот тогда было бы гораздо круче. Но не сработало, к сожалению. 14-10! 14-10! Борьба продолжается, и продолжается она, как я сказал пока что, по сценарию, который я сказал Паттисон бежит на точку Б, ну а все остальные игроки атаки гордо отправились в банку Чтобы там чуть-чуть подгореть и чуть-чуть взорваться на хаешке Это все, естественно, касается Смита Социопат Здравствуйте и, и уходит, нет, не уходит, уходит, нет, не уходит Нет, все-таки убили Черт возьми, это была какая-то ромашка сейчас, да Уходит, не уходит, вообще ни разу не понятно Спиди с угом забирает своего соперника с ником Саспишин Есть еще один игрок, кстати, на миду И Спиди чувствует это Оп, дымочек вылетел И Спиди выходит из режима зума Антилогика Ну что, Еврисов Стахнулся сейчас со своим тиммейтом, тиммейт, Тимейт, как дед прям сказал, тиммейт В общем, тиммейт не сумел и сам Еврисов тоже не сумел Короче, потолкались на миду и вот проблема любой атаки, когда нет идеи на раунд Ну, у них была идея на раунд выбежать в банку, они увидели там молтов и решили выйти в зигзаг В зигзаге ожидаемо их там приняли и идеи на этом закончились. Вышли на мидл, там умерли. 15-10, да, мои господа. Два дробовика у команды Вольтрон. <laughs> Два дробовика, черт возьми. Ну и как? И каково это сейчас Т пытаться вытаскивать игру с матч-поинта, имея... Да ладно. Никс продал просто сейчас своего тиммейта. Ну ладно, смотрите, что делает Никс, а? Получается, дробовика в голову и умирает. Нет, нет, это был не дробовик, это был такнайн, да? Неважно. Вообще неважно. Ситуация 3 в 2. Атака вроде бы получила контроль над точкой А, но при этом потеряла бомбу. Ой, Смит. Ой, знал бы он, насколько близко к нему сейчас находился соперник. Еврисов, МАГ-10 и последняя надежда команды Вольтрон на спасение. Именно он. Есть второй армор. Это, может быть, немножечко порадует... Но, честно сказать, конечно, сильной радости-то в этой ситуации найти невозможно по определению. Бомба, лежащая на просвете, 46 секунд до конца раунда. Хотя вот на самом деле сейчас просто прилетает флешка или дым. Бомба забирается, и игрок атаки убегает на Б. И все. И пусть контры, которые сидят в данный момент под точкой А, ну, дальше и сидят под ней. 30 секунд до конца раунда, и Еврисов на самом деле очень зря так сильно тянет время, потому что вот в данной ситуации э, тянучка времени не поможет однозначно. Вот вам, пожалуйста, бомбу забрал, и был таков, как говорится. Я же говорил, что будет жарче. Ну, вторая карта, она такая, знаете, типа, товарищ Павел, ошибка на ошибке, э, но вот скорее первая карта была действительно лютая, конечно. Ну вот теперь, дорогие друзья, я заканчиваю.